Изучая скрытые смыслы в словах, я внезапно для себя обнаружил, что я исключительно жадный человек. Прям вот очень-очень-очень. И знаете, я этим горжусь. И горжусь этим по одной простой причине. Потому что я понимаю, что слово «жадный» означает «экономичный». И лишь система потребления, система арабского потребления, так называемое иллюзорное и бесполезное общество, в котором мы живем, Система, финансовая система Ей крайне выгодно, чтобы вы к этому слову относились негативно Ей крайне выгодно, чтобы вы в первую очередь хотели видеть вокруг себя Лишь щедрых друзей, соседей, коллег, подруг Кого угодно, совершенно неважно, Именно щедрых И щедрость, а в моем понимании это расточительность я воспринимаю как исключительно негативное. Но система потребления требует от вас совершенно иного. Поймите, в системе кредитования, в системе долгов, в системе потребления, тогда, когда вы не в состоянии заниматься собирательством, накопительством, не можете обладать таким простым навыком, как экономия, не можете приобретать то, что вам действительно нужно, а приобретайте то, что вам хочется, вы крайне выгодны банковской системе. Вы крайне выгодны, в принципе, не только ей, очень многим, кто на вас зарабатывает. И для них исключительно важно, чтобы вы потребляли, потребляли, потребляли. Залазили в долги, потом батрачили, батрачили, потратили, и так до самой смерти. А потом все ваше имущество просто-напросто за долги отойдет к тем же банкам, к тем же кредиторам. Я не знаю, какая конкретно система у вас поработит и будет использовать. Может быть, даже все, и они потом просто раздербанят, и вас в том числе на потроха. Но суть именно в этом. Когда я разговариваю с человеком, в частности, вот приведу пример с одним моим очень хорошим знакомым, даже другом детства, и он меня частенько спрашивает мое мнение по поводу, разного рода кредитам, покупкам. И он говорит, ведь это выгодно. Посмотри, как это выгодно, посмотри, как это удобно. Я, если мне что-то нужно, я приобретаю, и вроде бы кредит небольшой, проценты невысокие. Там Я его пять лет буду возвращать, говорит, делов-то это как бы не страшно совершенно. Но я буду сразу пользоваться машиной, там, либо еще чем-то. То есть человек думает, что... Какая-то вещь ему так необходима, что он прям завтра должен ей обладать, и ради этого он готов пожертвовать своим будущим. Ради этого, не глядя на то, что его могут ждать какие угодно факторы риска, что угодно может вогнать его в гигантские неприятности, в гигантские проблемы. Он готов пожертвовать своей свободы, не только экономической. Заметьте, не только, потому что там несколько свобод. А ради какого-то куска железа, который будет терять в цене каждый день, начиная с той самой секунды, когда он выйдет из салона. Ну, подпишет, скажем так, бумаги, понимаете? И при этом человек утверждает, что данное приобретение, данное финансовое вложение, что ли, оно настолько выгодно, настолько удобно, оно настолько практично. И также люди говорят о квартирах, которые покупают в ипотеку на 15, на 20, на 30 лет. Они говорят, что это исключительно выгодно, вкладываться в недвижимость такого рода. Я на них смотрю и не понимаю. Неужели они действительно не в состоянии посчитать то, что произойдет с их капиталовложением буквально в ближайшие месяцы? Неужели они не видят, что происходит на рынке вторичного транспорта недвижимости? Неужели они не понимают? что с первой секунды, как только они стали владельцами того или иного имущества, так называемого в кавычках, потому что в нашем государстве частной собственности не существует, и все это может быть конфисковано в любую секунду под совершенно разными предлогами. Так вот, они настолько уверены, что это выгодно, и при этом потом они никогда не позволят себе признать свою ошибку. И это лишь в том случае, если у них все будет хорошо, и они выплатят. За это капиталовложение. Когда у меня спрашивает друг детства, вот это, в частности, ну, суть в принципе, не только о нем. Очень многие люди у меня такое спрашивали. Я нередко затрагивал эту тему, нередко мы ее обсуждали с одним человеком, с другим, с третьим, с братом, с, с кем угодно. Таких примеров исключительно много. К сожалению, к моему большому и прискорбному к сожалению. Я всегда говорил, что Кредит – это не просто опасно, это крайне опасно. Потому что любая мелочь, любая проблема, любая беда, будь то потеря работы, потеря работоспособности, болезнь, травма, горе, что угодно. Факторов настолько можно, настолько можно простите, настолько много, что ты не в состоянии контролировать процесс. И при этом люди не в состоянии даже, извините за голомбург, не в состоянии даже просчитать процентную ставку, то есть сколько они будут платить. Они не понимают, что банк никогда не будет, да не только банк, любая из этих контор они никогда не будут работать себе в убыток. Никогда. Более того, они всегда получают очень хорошую прибыль. И когда мне привели пример, да действительно, что тут страшного? Кредит на 5 лет, 13 с чем-то процентов годовых это не так много. И я говорю, и сколько ты заплатишь? Он говорит, ну вот, 13, там чем-то процентов. Я говорю, это в год. А за 5 лет? Ты ведь 5 лет будешь его возвращать. Нет, ну ты не понял. Я говорю, нет, это ты не понял. Понимаете, и при этом то имущество, то недвижимость, тот транспорт, который человек приобретает, он с первой секунды теряет в цене, превращается в мусор. И еще больше факторов чтобы эта недвижимость или эта движимость превратилась в мусор. Суть в чем? Я просто привел в пример своему другу детства, опять же, извините за Коломбо, примеры жизни двух людей. Один человек всю жизнь опирался на кредиты и считал, что это легкие деньги, быстрые деньги, он их легко вернет, и он получит свою прибыль, раскрутится там и станет богаче, станет успешнее. И другого человека который жил исключительно накопительством. Тот самый жагин, как мы привыкли говорить. Тот самый экономист, грубо говоря. Так вот, разница сейчас, спустя 15, что ли, лет 15 или 20, она настолько очевидна. Тот, кто опирался на кредиты, до сих пор в них сидит и выбраться не может. И у него нет ничего. А тот, кто занимался накопительством, имеет все. Дело в том, что накопительство мы воспринимаем как крохи. Но именно из этих крох и строится то, что в итоге можно назвать наследием. И даже наследством. И даже богатством. Собирая по крохе, ты не теряешь основной капитал. Ни в коей мере. И... Когда ты откладываешь эти крохи, они стимулируют тебя на то, чтобы каждый раз ты эти крохи делал все больше и больше. Когда же ты возвращаешь долг за что-то, что уже приобрел и уже использовал, и уже, может быть, даже выкинул и забыл, но продолжаешь за это выплачивать, ты теряешь постоянно свой ресурс. Причем теряешь его в большей степени. И потеряешь еще больше, если с тобой случится какая-то неприятность, и выбить тебя из колеи. Потому что те люди, они тебя жалеть не будут. Но живи ты накопительством, и случись у тебя что угодно, у тебя всегда будет кубышка, которая позволит тебе пережить тяжелый период, тяжелый момент. И это понимает каждый разумный человек. Разумный человек. Заметьте. Извините, что видео получилось такое немного сумбурное, наверное, немного разбросанное. Надеюсь, все же мне удалось передать вам свою мысль. Быть жадным – это неплохо. Быть жадным – это хорошо, потому что в жадности нет ничего плохого. Негатив этому слову придали как раз те самые жадные люди. Только с одной целью – чтобы получить еще больше. А лучше все. Берегите себя, не берите кредиты И исключительно вас прошу. Живите накопительством. И приобретайте только то, что вам нужно, а не то, что хочется. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всего доброго.